В общем, тема такая. Решил я записать ролик про вдохновение, а вдохновения нет. Что делать? Думаю, дай-ка загуглю. Открываю Google и пишу, как найти вдохновение. О, Интересно, он мне помимо сайтов выдает еще и карту, как туда дойти за этим вдохновением. Ну ладно, переходим на первый сайт и видим, как найти вдохновение и поверить в себя 7 способов. Что здесь? А здесь про первое почувствуйте стремление к свершениям это про музыку про спорт рукоделие кинематограф ну и так далее улучшите свою жизнь что здесь домик или подстилка не... вот да не забывайте радовать себя даже в серые будни вместо готовки ужина попробуйте один раз в неделю заказать еду на дом ну круто а что же дальше повеселитесь Эй, hey, как будто бы от этого прибавится вдохновение. Ну, давайте дальше. Задайте себе цель. Ребят, мне некогда сейчас. Одна единственная моя цель – это вдохновение. Задайте время для достижения цели. Будьте креативны. Короче, бла-бла-бла. Переходим на сайт второй. Где найти вдохновение? Уже 8 советов. Ну, круто. 7 нам не хватило. Посмотрим, дадут ли нам что-то 8 любуемся прекрасным идем на прогулку готовим вы представляете какой диссонанс один сайт мне говорит закажите еду а другой говорит отправляйтесь на кухню кому верить мечтайте так мечтать то ведь конечно же не вредно но времени на мечтание нет читайте Отлично, станьте меломаном, путешествуйте. Вот прям мне сегодня снимать ролик, а они мне говорят путешествуйте, наблюдайте. Ну, в общем, как вы понимаете, опять целая бла-бла-бла. Переходим на третий сайт. Все пропало, где найти вдохновение? Ну, вот тут хотя бы меня понимают, что сроки, блин, поджимают, а вдохновения нету я ищу я усиленная в поиске побудьте в одиночестве да что ж такое один сайт говорит о том что выбирайтесь в люди а тут говорят побудьте в одиночестве отложите литературу а там нам говорят почитать оглянитесь вокруг о что же здесь может быть здесь что-то как правило нас вдохновляет непривычная обстановка и простые детали Пусть это будет цветение яблонь, прогулка по набережной со освежающим лимонадом, наблюдение за незнакомыми людьми или за повседневной жизнью вне стен вашего офиса. Ребят, да вы понимаете, о чем вы пишете, что вы просите, как это даст мне вдохновение. Но давайте дальше пройдемся, открывайте новые места, еще одни путешественники, заводите новые знакомства, ну вот прям самое то сейчас, да, создайте утренний ритуал, Маленькие ритуалы, которые изо дня в день и в то же время, и нам не страшен кризис. Даже стакан воды с лимоном э, и гимнастика, пробежка. Ну то есть, что это такое? 10 прочитанных страниц. Мне сегодня, ребята, нужно вдохновение, а не с завтрашнего утра. Сделайте то, что у вас хорошо получается. Хорошо. Ну, пожарю я картошку. И что дальше? Шучу, конечно. Какая картошка? Мне нужно вдохновение. Не будьте перфекционистом, занимайтесь спортом. Это все классно. Опять они про хобби и про путешествия. Короче, как вы понимаете, отштудировал я кучу сайтов на эту тему, и все примерно об одном и том же. Я обратился к фразам великих людей, и все они о вдохновении говорят примерно одно и то же одно и то же все они об одном и том же все об одном и том же как один и вот пока я искал как же мне найти само вдохновение вдохновение ко мне и пришло то есть прям как говорил пабло пикассо вдохновение когда оно ко мне приходит оно всегда меня застает за работой и даже томас эдисон говорил что гений это 1 процент вдохновения и 99 процентов пота так вот решать конечно тебе искать свое вдохновение где-то в гугле в яндексе или еще где-то но как по мне так ты просто садись и делай а когда вдохновение придет тебе станет делать еще проще а я объявляю конкурс я очень хочу чтобы канал вам нравился и вы его смотрели и подписчики прибавлялись и прибавлялись соответственно нужно чтобы темы были более интересные поэтому подпишись на канал если ты еще этого не сделал подпишись на мой инстаграм ссылочки в описании и обязательно в комментарии напиши какую тему мне нужно осветить на этом канале а разыграем мы экшен камеру итоги мы подведем в последнем выпуске перед новым годом Поэтому торопись, потому что конкурс я буду считать состоявшимся, если на канале будет 1000 подписчиков. Пока!